Михаил Лермонтов «Демон» Восточная повесть Печальный демон, дух изгнания, Летал над грешной землей. И лучших дней воспоминания Пред ним теснились и толпой. Тех дней, когда в жилище света блестал он, чистый херувим, Когда бегущая комета Улыбкой ласковой привета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 по дну из камней разноцветных и кущи рос где соловьи поют красавец безответных на сладкий голос их любви чинар развесистый синий густым венчанные плющом пещеры где палящим днем таятся робкие олени и блеск и жизнь и шум листов стозвучный говор голосов дыхание тысячи растений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 И улыбается она, веселье детского полна, Но луч луны, по влаге зыбкой, Слегка играющей порой, Едва ли сравнится с той улыбкой, Как жизнь, как молодость живой. Клянусь полночной звездой, Лучом заката и востока, Властитель Персии золотой И ни единый царь земной Не целовал такого ока.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 ты, господина из боя вынес, как стрела, но злая пуля осетина его во мраке догнала. В семье гудала плач и стоны. Толпится на дворе народ. Чей конь примчался запаленный и пал на камни у ворот? Кто этот садник бездыханный? Хранили след тревоги бранной морщины смуглого чела.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 Не оценит тоски твоей. Небесный свет теперь ласкает Бесплотный взор его очей. Он слышит райские напевы. Что жизни мелочные сны И стоны слезы бедной девы Для гостя райской стороны? Нет, жребий смертного творения, Поверь мне, ангел мой земной, Не стоит одного мгновения Твоей печали, дорогой, На воздушном океане.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 и, чуткой напрягая слух, коня измученного гонит. Тоской трепетом полна, Тамара часто у окна сидит в раздумье одиноком и смотрит вдаль прилежным оком, и целый день, вздыхая, ждет. Ей кто-то шепчет, он придет, недаром сны ее ласкали, недаром он являлся ей с глазами, полными печали,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 и звуки песни раздались, и звуки телились, лились, как слезы мерно друг за другом, и эта песня была нежна, как будто для земли она была на небе сложена. Не ангел ли с забытым другом вновь повидаться захотел, сюда украдкою слетел и облом ему пропел, чтоб усладить его мученье?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 «Речь твоя опасна. Тебя послал мне ад или рай. Чего ты хочешь, демон?» «Ты прекрасна!» «Тамара». «Но, молди, кто ты? Отвечай!» «Я тот, которому внимала ты в полуночной тишине, чья мысль душе твоей шептала, чью грусть ты смутно отгадала, чей образ видела во сне».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 Что без Тебя мне эта вечность, Моих владений бесконечность? Пустые звучные слова, Обширный храм без божества. Оставь меня, у вот дух лукавый, Молчи, не верю я врагу. Творец, увы, я не могу молиться, Гибельной отравой мой ум слабеющий объят. Послушайте меня погубишь, Твои слова огонь и яд. Скажи, зачем меня ты любишь?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 Погибших из страстей Несокрушимой мавзолей. Зачем мне знать твои печали? Зачем ты жалуешься мне? Ты согрешил. Против тебя ли? Нас могут слышать. Мы одни. А Бог? На нас не кинет взгляда. Он занят небом, не землей. А наказание, муки ада. Так что ж, ты будешь там со мной кто б ни был ты мой друг случайный покой навеки погубя невольно я с отрадой тайный страдалец слушаю тебя но если речь твоя лукава но если ты обман то я о пощади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 Ужель ни клятв, ни обещаний, Ненарушимых больше нет? Клянусь я первым днем творения, Клянусь его последним днем, Клянусь позором преступления И вечной правдой торжеством, Клянусь падение горькой мукой, Победой краткою мечтой, Клянусь свиданием с тобой И вновь грозящую разлукой, Клянуся соннищем духов, судьбою братьей мне подвластных, мечами ангелов бесстрастных, моих недремлющих врагов, клянусь о небом я и адом, земной святыней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 Праздничный наряд. Цветы родимого ущелья, Так древний требует обряд, Над нею льют свой аромат, И сжаты мертвой рукою Как бы прощаются с землею. И ничего в ее лице Не намекало о конце В пылу страстей и упоения, И были все ее черты Исполнены той красоты, Как мрамор,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 Издалека уж звуки рая к ним доносились, как вдруг. Свободный путь, пересекая, взвелся из бездны адский дух. Он был могущ, как вихрь шумный, блистал, как молния струя, и гордо, в дерзости безумной, он говорит, она моя. Груди хранительный прижалась, молитвой ужас заглуша Тамары грешная душа,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 — Исчезни, мрачный дух сомнения, — посланник неба отвечал. — Довольно ты торжествовал, но час суда теперь настал, и благо Божие решение. Дни испытания прошли, с одеждой бренной земли оковы зла с нее не спали, узнай. Давно ее мы ждали, ее душа была из тех, которых жизнь — одно мгновение, невыносимого мучения, недосягаемых у тех...